Приветствую зрители и подписчики моего канала, с вами Веном, мы дальше продолжаем прохождение мутаблайт огнем и мечом, и у нас на очереди дальнейшее разбогатение персика, потому что надо дальше мне богатеть, дальше продавать вещи, так как на этом можно очень хорошо навариться, можно дальше продавать всякие вещички, и собственно говоря на том, что я наварюсь, можно потом взять и купить... Что-то полезное, конечно же. В принципе, это логично. Я думаю, не надо даже было вам говорить это. Так, тут уже что-то очень... Очень-очень много людей любят порох, я смотрю. Прям продаешь в каждом городе порох, и он просто... Такие деньги приносит огромные, что просто ты офигеваешь. Так, от товаров что у них тут осталось? Топенька есть какая-то, да? Есть глиняный утварин. Правда, цена, конечно, не сильно это дешевая, так что... Не сильно, точнее, хорошая, так что я куплю частично. Поехали дальше, вот я хочу в Курск заехать. Курск, я помню, что это просто любимейший мой город по продаже товаров, которые связаны с пищей, потому что здесь очень много людей, видимо, голодает. Я не знаю почему, но тут прям стоит хлеб, глиняный утварь, какие-то бешеные деньги. С чего вдруг такие цены здесь, я не представляю. Наверное, реально какой-то голод. В общем-то, такие дела. Но я людям продаю, конечно, по себестоимости этот товар, да, конечно... Просто вот как купил, такой товар, по такой цене же продаю. Ну, немножко я приврал, конечно, ну ладно, бывает. Так, ну я все продал, в принципе, что хотел. Пиво тут, кстати, очень хорошая цена была, блин, но ну, вот я не доехал, к сожалению, с пивом до этого города. Железо тут цена так себе. Можно купить, наверное, что? Что, что? Ну, водка, шерсть, ну и все. Больше что цен таких нормальных нет. Да и вообще город какой-то бедный, судя по всему. Почему-то выходит. Хотя, видно, что крупный город. И, в общем-то, вполне себе достаточно хороший. А товаров нифига нету. Ладно, мы на пути к Туле. Сейчас подъеду я в Тулу. Возьму там, может быть, тоже что-нибудь куплю, что-нибудь продам. Давайте посмотрим, шерсть здесь дешевая. Покупаем шерсть, тогда меха нет. Вот можно краски продать было бы. И пеньку. Ну, пенька, честно говоря, да, цены это не очень, а вот железо, вот железо, да, вот эта цена добротная получается. Так, и все, да, и все, на этом мы заканчиваем продажи, ну и можно следовать дальше тогда, тут уже все закончено, следуем в Москву наконец-таки. Туда я держал путь-дорогу еще с прошлой серии, потому что я хочу положить деньги в депозит именно в этом городе. Так как он очень далеко от вражеских городов, он далеко от вражеских орд, которые могут сюда приехать и атаковать этот город. Так что это самое вообще лучшее место для того, чтобы здесь заняться вложениями своих денег. Так, -с. Блин, все дешевое какое-то. Шерсть тоже дешевый будет продаваться. Хм, ну вот пенька зато пойдет по нормальной цене. Так, что у нас получается по деньгам остается? 51 тысяча. Так, идем давайте-ка к центру города. О, нет, не учительский двор, купическая гильдия. Забираю свой депозит и давайте-ка вложу деньги в рост. 119 тысяч уже талеров. Очень неплохая сумма, хочу я сказать. Очень неплохая сумма. Если под 14%, значит в месяц будет плюс почти что... Ну, тысяч двадцать почти что. То есть, нормальная такая сумма. Надо, конечно, больше. Я бы хотел, наверное, тысяч вложить. Вот тогда уже, да, будет нормально приходить сумма в месяц. Я могу, в принципе, даже особо и не воевать. Ну, точнее, не, не выполнять задания, да, вот на деньги. А просто приезжать сюда, забирать периодически. Там, такую хорошую сумму раз в месяц. Но для этого нужно еще торговать хорошенько. Нужно еще заниматься торговлей, чтобы можно было такие деньги получать. Пока что мы э, обладаем только 120 тысячами в депозите. Поехали в Тверь. Продолжим торговлю. Там, кстати, у меня вообще здание есть. Блин, а я его сейчас провалю. Ну ладно, что ж, бывает. Рыжевская крепость. Но я до Ржевской крепости не доеду, где бы она ни была, я уже просто не успею. Крепость, Рыжев. Рыжевская крепость. А, ну нет, она, в принципе, недалеко, но там уже, наверное, нет персонажа, который мне нужен. Ну, буду надеяться, что есть. Может быть, даже успею выполнить. Яков Черкаске, по-моему, надо с ним вообще поговорить. А, да, мне повезло. Еще, я, оказывается, успеваю задание выполнить. Так, мне надо в Новгород доставить письмо. Но мне как раз по дороге, поэтому, можно сказать, идеально все выходит. Еще, причем масло здесь продаю я в два раза дороже. Классно. Классно. Ребята, берите масло. Отмажьтесь этим маслом. Так, тут еще водка дешевая. Ну и все. Ну, можно еще шерсть взять дешевую. Так, лошадьми-то продавец готов взять порох. Да, он любит порох. Так что продаем ему. Продаем еще здесь масло. Ну, в общем-то, хорошо. Мы продали его еще. Причем хлеб, кстати, тут дорогой. Ну, такой довольно-таки дорогой. Не сказать, что уж прям жестко дорогой, но достаточно. Так, ну что, мы все закупили, все продали. Едем дальше. Держим путь на Тверь, потом на Новгород. Потому что в Твери, может быть, тут и шерсть хорошо пойдет. Тут очень хорошо идет, я смотрю, масло. Берем масло. А, ну хотя, ну, я не знаю, ну хотя ладно, возьмем. Потому что цена вроде как такая себе, не сказать, что прям хорошая, но ну, и не сказать, что прям плохая. То есть она примерно средняя. Так, -с, так, -с, так, -с. что тут у нас? Едем в Новгород. Подождите, тут, тут вообще-то был персонаж, можно поговорить с ним насчет заданий. Некоторое время назад Новым Васильев занял у меня приличную сумму. Да, давай-ка я верну тебе долг, при этом я еще заработаю, я думаю, потому что я собираюсь воспользоваться нашими отношениями, потому что у меня, насколько мы помним, отношения с ним довольно неплохие, так что он должен согласиться на подобное предложение. Так, Новгород уже, вот он прям, его видим. Буйсонов Ростовский. Здорово, здорово. Вот тебе письмо. Дай-ка посмотреть. Отлично. переслав по дороге. Да, прям, ну, в принципе, по дороге, да. Можно будет заглянуть в него. А пока что давай-ка поторгуем товаром. Так, ну, в общем-то, водка опять-таки дешевая. Шерсть опять-таки дешевая. А вот масло просто по какой-то катастро... космической цене здесь продается. Я не знаю, почему такая здесь цена, но это вот что-то невероятное творится. Так, ну и все, можно ехать отсюда. Тут, кстати, еще и неплохо пойдет шкура, я смотрю. Ну, ладно, нам надо двигать на юг. Двигаем давайте-ка пока Псков. Потому что он как раз по дороге у меня. Так, Псков мы заезжаем. Разным товаром торгуем. Водка все так же. Вот шерсть уже, наконец-то, нормальная цена пошла. Ну, более-менее, на самом деле. Можно было бы, наверное, даже найти еще и дороже, но Я уже не хочу этим заниматься. Хочу просто продать, наконец ноут вот, вернесина, хорошая цена. Вяленое мясо вот, тут хорошая цена. Давайте узнаем здешние цены. Выгодная сделка, где может быть приведена. Так, если купить здесь меха и продать в то можно по 188. В также краску можно продать очень дорого. азак серьезно? А, ну да, меха в принципе тут дешевые. Краска еще. Давайте закуплюсь краской. Ну и мясо где-нибудь, я думаю, тоже продам. Вполне. Ну и можно просто на жрачку своим людям дать. Почему бы и нет. так Азак Лазак Кале, да? Ну, Лазак Кале находится вообще на юге далеко. Ехать очень далеко. Так. Кстати, Перекоп тоже захватили Сечь, я смотрю. Запорожская. Ну, Лазак Кале, кстати, захватили в Москве. ха ха я так понимаю, это ненадолго, потому что, судя по всему, они там сейчас собираются их уже атаковать. Так, не Алексей Трубецкой ждет вас, чтобы вручить вам награду. А, ну я его так и не нашел еще. Ну ладно, потом найду. Полковник Филон Джалали в Переславле. Но Переславль находится не совсем там, куда мне надо, поэтому я еду пока по направлению казак а потом уже с Джалалием встретимся. Так, слушайте, тут кто-то проезжает. Юрий Бусонов-Ростовский. Я помню, у него задание уже ко мне есть. Да, у него уже есть ко мне задание, так что... Едем в Азак-Кале. Продолжаем свой путь. Так. Вот Азак-Кале. Погнали. Немножко остается, мы вот-вот доедем. Кстати, интересно, в Черкасске снова есть хлеб или нету хлеба? Так, что там насчет товаров? Есть порк здесь. А, есть специи, в принципе, подешевле. Есть краски очень много. Сейчас я пока возьму краску. Тут еще и хлеб снова имеется. О, -о, -о, О, Жесть, ребята. Я сейчас могу просто так заработать деньги. Так, ну пока что заезжаем, конечно же, в Азак-Коле. Как мне сказали, Миха. здесь ценятся. Да, меха, как видим, ценится. плюс краска тоже. Так что продаем и краску, и, и меха, еще и водку можно им, в принципе, всучить. Почему бы и нет. У них есть порох взамен. Плюс у них, в принципе, дешевая пенька, как видим. Ну и железо тоже, в принципе, недорогое. Можно взять. И специи. Ага, только у меня. А, не-не, хватает, у меня еще остается даже. Ну, еще водки тогда немного отдам. А, меха, что там, ну точнее, шерсть. Шерсть тоже уходит по хорошей цене. Веленое мясо, кстати, также. Неплохая цена. О, в два раза больше, чем я покупал. Так что поднимаем, сразу уже выходит. Шесть тысяч. Шестью тысяч сейчас поедем в другие города. Так, посредник, доставай кошель, у меня есть для тебя. Блин, вот почему опять сбежал мой пленник? Чё за дерьмо-то? Это, конечно, бред. Вообще полный бред. У меня был в плену, как вы помните, то ли Богуслав Несвижский, не то ли ещё какое-то мудило. Ну, короче, он был у меня в плену, и он просто взял, сбежал. Как он сбежал? Вот что-то я не пойму. Это что вообще за фигня творится? Я с ним говорил два раза, чтобы он не сбегал. Он взял, все равно сбежал, блин. Дерьмо конченное. Как это вообще возможно? Ах, да, конечно, вот этот диатизм, это просто великолепно. Кто придумал такую систему, я что-то не пойму. Ладно, покупаю, давайте хлеб. Блин, еще места не хватает. Надо что-то вернуть. Ну, давайте водочку вам продам. И забираю хлеб. Кстати, почему интересные персонажи... Точнее, не персонажи, а мои члены отряда не могут употреблять водку. Мне вот интересно, они почему-то никогда не пьют водку. Вот такое заметил особенность. То есть водка, она вообще не употребляется почему-то в пищу. Да, ее нельзя внутри, как сказать... Внутрь организма ее закачать, скажем так, и... Почему такая фигня? Я вот что-то не понимаю. Ладно, мы едем в Курск уже буквально рукой подать до этого города. Сейчас до него доедем. Кстати, ум Васильев вообще-то мне нужен был, но я уже проехал, наверное, далеко давно от него. Так, у тебя есть ко мне задание? Ружевская крепость, да? В принципе, как раз мне по пути. Так, с... мне еще надо найти, кто-то тут проезжал. Но уже я его, наверное, не найду. Он уже уехал в Курск. Это был Семен Рахманин. Так, у тебя есть для меня задание? Нет никаких заданий, тогда может быть Семен Русов. Так, мне уже по давно не перечислять деньги, ну понятно, давай я с этим разберусь. Сначала я поговорю насчет продажи пороха, например, или еще чего-нибудь. Ну или хлеба, как обычно. Хлеб, как обычно, здесь является, похоже, ходовым товаром, однако я уже настолько жестко это все дело за, как сказать, забил, что уже хлеб стоит примерно так же, как в других городах. То есть, ну, я уже закачал сюда столько хлеба, что просто жесть. Так, ну ладно, тогда хлеб я особо продавать не буду. Хватит уже заниматься этим непотребством. Так, мне надо задание выполнять. Мне надо в Ржевскую крепость, надо ехать еще к полковнику Филону Джалалию. Сбор налогов в Покровске. А где Покровская у нас? Покровская далеко. Нет, недалеко. Как раз я поеду в Покровской, а потом в Ружевскую крепость. Так сделаю. Такую многоходовочку. Плюс еще, я думаю, заеду в Тулу. Так, возьмем, давайте-ка налоги соберем. Да, игнорируем, собираем все равно. Вот реально, как мог сбежать вот этот засранец вообще? Ему то ли кто-то помогает, то ли что, я что-то не пойму. И он просто так сам по себе убегает. Смотри, какая-то глупость тогда получается. Как мне тогда вообще его сдержать, чтобы не сбегал? Так, ну... Нет, тут что-то все как-то не очень идет. Вот хлеб только по более-менее цене нужно продать. А купить что здесь имеет смысл? Ну, сыр, наверное, только и все, больше ничего. Ладно, поедем дальше тогда. Путешествовать. Ну, можно порох был продать, но я думаю, уже хватит заниматься порохом. Порох и так уже, блин, огромные деньги мне принес. А, точнее, не, не порох мне принес огромные деньги, а он и так тут не очень большую цену имеет. Яков Черкасский, здравствуй, вот твое письмо. Так, заданий никаких нет, поручений никаких. Ну ладно, тогда я и просто зайду на рынок, давай. Местным, местными товарами по поторгую, например, пенькой. Еще порох продам, а у тебя куплю взамен, соответственно, мех. Меха и шерсть. Тюкальна еще можно взять. Да, еще пеньку. На, забирай. Так, ну и все. Ну, можно еще сыра дать, в принципе. Так, у меня еще больше денег накопилось после такого круга. Я думаю, надо съездить в Москву. Еще кинуть на... Еще закинуть туда. Пускай еще больше денег будет лежать у меня. В моем банке. Так, а здесь водочка, кстати, дешевая. Забираем водочку, забираем тюк льна, целая куча масла, целая куча шерсти. Мне вот интересно, сколько она будет стоить, если я попробую ее продать в другом месте. Вам нужно заплатить еще. Я должен заплатить нифига себе. Та -та да. Ну я в принципе все купил, что мне надо было. Я хочу сейчас посмотреть, просто сколько масла бы в каком-то городе стоит делать. Прямо максимально дорого. Можно будет взять, заполнить свой инвентарь именно каким-то одним товаром. Так, ладно. Сколько у нас там денег-то, кстати, к центру города? Купеческая гильдия, уже 123 тысячи. Классно. Один обход, и уже у меня вот сколько денег. Так, а... да, я хотел цену узнать. Узнать здешние цены. давай посмотрим. По чём здесь здешние цены. Так, если купить здесь меха, шерсть, масло. Шерсть. Шерсть в Киеве можно продать. Хорошо. Или масло, например, в Ревели. Специи в Ревели тоже нормально пойдут. Но проблема в том, что, по-моему, специй очень мало. Да, Тут всего два мешка. И мехов здесь всего два мешка. А вот масло здесь дофига, и шерсти дофига. Так, шерсть. Где мне говорили, шерсть нормально, блин, я уже забыл. Еще раз посмотрю. Так, шерсть пойдет нормально в Сичи. Теперь в другом городе, кстати. И масло пойдет хорошо в Бахчисарае. Аж по 96 за штуку. Ну давайте тогда в Бахчисарай съездим. Закупимся сейчас маслом. И в Бахчисарай погоним. Так, я немного мехов продам. Блин, хотя. Неохота мне их продавать. Цена возврата. Что-то надо продать, потому что у меня тут сильно накидано много всего. Может быть, давайте продадим тогда вяленое мясо и хлеб. Еще копченую рыбу. Возьму я с собой, соответственно, одно масло. Бахчи-сарай, да? Масло возьму и шерсть. Частично. А, я еще сейчас пройду, конечно же, к центру города. купической гильдии, Забираю свой депозит. Положу в рост. Провести сделку. Получается 132 тысячи теперь будет. Нет. Чуть побольше. Ну, мы поехали в Барчи-Сарай. Я надеюсь, деньги у меня не кончатся, чтобы своим салатом заплатить. Так, с эксенс, почтальон. Почтальон надо было вообще куда-то доехать далеко. По следам беглеца он уже все мне, получается, должен деньги. Сбор налогов тоже должен денег. И, выходит, мне только остался почтальон в, в речи, извините, Запорожской сечь но туда надо ехать далеко. Пока я еду обратно в Бахчисарай, как мне сказали. Едем в этот город. Гоним туда со всех ног и давайте смотрим, сколько у мне надо будет времени. Я доеду ли Быстро. Ну, я до один день уже. Второй день пошел. День заканчивается. Ну, грубо говоря, за два дня я доехал до Бахчисарая. Так, продаем, что тут у нас. Ого, какой порох вообще дешевый. Тут вообще все дешевое какое-то. Так, я беру тогда специи. Масло, кстати, тут. А, нет, нормально, нормально. Это просто у меня там масло половины уже выжрали, народ. Так, хорошо. Хорошо масло пошло, да, прям очень хорошо, да и шерсть можно было бы тоже попродавать немного. Ну нет, шерсть тут, конечно, цена не сильно высокая, но можно было бы. Тут водка причем прикольно идет, да. Так, а порох вообще стоит какие-то смешные деньги, как и глиня на утварь тоже вообще какие-то деньги смешные. Правда, я сначала не буду покупать все полностью, мне надо узнать здешние цены. Давайте-ка узнаем их. Почем можно продать? Полотно можно в Киеве продать по 218 за штуку. И в Киеве тоже можно глиняный утварь. О, джекпот попался мне. Давайте покупаем тогда и полотно, и глиняную утварь. Блин, все, я не могу купить. Меха продам. А, все меха продам. Да. Возьму глиняную утварь. И поехали в сторону, значит, Киева. Так. Киев где у нас? Киев у нас. Вот здесь. Погнали, ребята. Просто Веном Барыга, персик Барига, серия должна была называться бы. Ну, наверное, я так наверное, и назвал, возможно, на ютубе, ну или как-то похоже. Ладно, мы заезжаем в Киев. И что тут у нас? Длинная утварь, ну да, довольно неплохая цена. Судя по тому, как я покупал там вообще за какие-то копейки, то тут продаю просто в 10 раз дороже. Так, еще можно и полотно продать тогда, и немножко шерсти, например. Порох, конечно, о, сколько пороха, ребята, и вино как дешево стоит, ёптель-моптель. И идрить меня в корень, как тут много всего можно, еще и масло дешевое, просто какое-то, просто какая-то кладезь бабла называется это. Я еще и деньги получу после, после всех этих покупок, ну Еще и водочку можно здесь было бы сбыть. Жескач, конечно, жескач. Даже, судя... Даже, несмотря на то, что у меня столько людей в отряде, я все равно могу ходить с этим отрядом и спокойно с этого получать огромные деньги. Персик, как поднять бабла? Караван, три топора. Просто караван, три топора. Да. Спасибо, мне пора. Караван, три топора. Караван, караван, три топора. Так, ладно, тут у нас крепость барыш. А, не, не могу я заехать, к сожалению. Тут ничего особо сделать не могу. Ладно, едем тогда в Братслав. Надо было, вообще общем, свои цены, конечно, местные. Но я что-то решил тупо поехать дальше. Так, ну хотя, да, даже можно было цены не смотреть. Потому что, как видите, даже в самом ближайшем городе уже масло уходит по себе стоимости в два раза дороже, по-моему, даже в три раза дороже. Вообще жестко. Ну, ткальна надо продать уже, наконец-то с ним таскаю, сколько времени отолку. А толку. Такс. Таккос, так, -с. так, -с, так -с. Что тут у нас? Ну, порох уходит немного подороже, конечно. Но я, пожалуй, его пока не буду тратить, не буду его продавать. Я думаю, что дальше мы еще найдем дороже. Более цены. Так, ну как, кстати, дешевое, можно взять было бы. Такс. Крепость, бар. Ну, крепость бар мне не нужна, в принципе, мы тут и не сможем ни с кем поговорить, наверное. Да, тут только встречу можно с кем-то организовать. Так, и Львов. Не дают нам пройти так спокойно, просто обычному торговцу. Надо обязательно напасть на меня. Ты чё, чувак, офигел? Как он полетел жестко. Так, сколько тут оружия мне оставили. Просто бери, не хочу, называется. Так, мне интересно, где еще третий, потому что их обычно трое. Фу, в голову ему попало, однако он вообще готов еще драться. Ну, дрался он недолго, однако. Так, где третий-то? Должен быть где-то третий ублюдок еще. Хм, хм, хм, хм. Мне это не нравится, он где-то стоит, наверное, за углом, блин, сукин сын, и, и это не ждет меня, он просто тупит, и в одной момент возьмет, выскочит, и меня просто пристрелит, это будет неприятно. Да где же он, ёпперный театр? Карта тут есть? Нет, тут карту нельзя включить, к сожалению. Я уже весь город обошел Не могу найти последнего стражника Броня тут лежит Отлично Давайте мне броньку сейчас Подгоните, а то, блин, где-то тут один мудила Польнет в меня И по-любому убьет, если попадет Тут так не отвертишься, как с помощью Моего, да, супер брони, которая у меня сейчас есть Тут не получится так получить вроде ворон Но при этом выжить так, где же он, ёптель -моптель. Да, что-то тут игра немного затупила, похоже. То ли он куда-то попал на стену, то ли еще куда-то, потому что я его не могу найти вообще в принципе. Нет, за стеной его нету точно. Где этот тупица? Где-то за домом, наверное, где он еще может быть? На стене, может быть, и вправду где-то стоит. Ну, блин... Ну тут просто уже некуда деваться. По-любому на стене, значит, он должен быть. Это что было? О, -о, -о, о Великолепно! Видимо, придется перезагружаться, потому что он появился, похоже, в стене даже, а не на стене. Или, может, он за стеной? Ну не, наверное, навряд ли игра-игра, какая же ты тупая, блин. Ну ладно, нет, баги тут на самом деле редко встречаются, но вот этот баг реально какой-то прям крупный. Но он вообще крупный, потому что он даже в стене. Он не на стене. Он не за стеной, а он в стене, блин, стоит. Ладно, понятно. Значит, надо просто перезагрузиться. Ой, блин, а где тут перезагружался я вообще? Где-то хрен знает, где я загружался. А, блин, что у меня по имуществу? Порох, порох, порох. А, ну это не, в принципе, я, по-моему, прям здесь и был. Так что все нормально. Я в Львов ехал, ну так что все вообще великолепно. Так, едем в Львов. Ну да, вот это, конечно, баг такой прям серьезный, потому что... Я просто ничего не могу сделать. вот если у меня сохранений не было бы там, тогда бы вообще была полная жопа. А так еще более-менее. Все нормально. Так, ну ладно, продаем вино. По большей части я его продам. Но, однако, я хочу все равно увидеть, какие цены есть в соседних городах. Посмотреть хоть, где можно продать по-нормальному товары. Ну, можно шерсть было бы продать. Она, в принципе, нормальная цена. Ой, блин, тогда не надо, да. Возвращают вино Так Узнать... Ага, я не могу узнать Местные цены Так-с так так что тут у нас У нас есть еще порох тут Ну пиво, блин, нет Цена, наверное, такая жесткая Я нигде не смогу продать По более дорогой цене Шелок-сарец давайте возьму туда еще ну и поедем дальше. Так, сохранюсь на всякий пожарный. И погнали в Краков. Как раз рядом город с нами. А, попробуем пробиться, конечно, силой. Без проблем. А где еще один? Йо, пернотеатр опять, что ли, за стеной появился? А, нет. Вон он. Так, беги сюда. От первого лица просто в голову. Изи каточка. И -и -и Изи каточка. Ладно, я захожу на рыночную площадь. Что-то как-то не очень. Бено только более-менее здесь идет. Ого, сколько инструментов. Ребята там что, строителями что ли подрабатывать? Что это такое? Или шахтерами точнее. Потому что, судя по всему, это какие-то эти, кирки, блин. Ладно, давайте возьму кирки. Плюс мне надо порох, конечно же. Ой, не, нет, нет что-то слушайте, уже пошел прям по жесткой цене какой-то. Да. Так, ну вот это еще более-менее, да. А дальше что-то какая-то цена вообще убешная. Можно мед взять, слушайте, мед здесь очень дешевый. А, ну, пива нет, нет, Ну и все, там, дальше уже мое, мое добро. Так, вы отдали. Ну окей, я отдал, но я зато приобрел сколько. Поехали в Варшаву. А, ну или да. Ну да, по-любому, Варшава, потому что все города, они наши, блин, и к тому уже там просто на все ничего не получится. Так, вот она, Варшава. Варшава, Варшава, Варшава. Ничего здесь хорошего нету, блин. Все очень дешево. Все очень дешево идет. Можно разве что порох приобрести? Ехать дальше. Поехали в крепость тогда... Нет, поехали тогда по шведским землям. Валенштейский вот, замок, потом еще куда-нибудь. Так, в Валенштейском замке что у нас тут? Ну, порох уже лучше стал. изделие из кожи можно, в принципе, продать. Я так понимаю. Мед, кстати, можно продать. Да. Медок. Да, заплати сколько есть. Все, продали медок. Еще порох немножко можно скинуть им. И тут тоже медок. Все. Отлично. Растительное масло. Вот это да. Еще и пивко, полотно. Копченая рыбка местная. Так что все отлично. Слушайте, а цены давайте узнаем, а я уже все продал уже. Ну, можно обратно вернуть, конечно, вот это все дело. Хотя думаю нет. Ну, давайте вернем, ладно, вот это дело. И вот это дело. Узнать здешние цены. Чего? Чего? Я же вообще-то цены выяснял. Какого фигня у меня напали, какие-то бомжи? Непонятно, непонятно, какая-то фигня произошла. Так, э, пехота, здесь держитесь. Я сейчас сам с ними разберусь там, по-мужски. Идите сюда, ублюдки. Да, конечно, правда, со своей лошадь я, по-моему, немножко сильно смелым решил стать. Конец в атаку, все в атаку. Потому что я сейчас тут откинусь, похоже. Всех убили, до да? Держать позицию, конец. Наступать. Сейчас я сам подерусь. Так, хорош. Еще кто-то остался, что ли? А, все. Драгун этот то отступающий, видимо. Ну, ладно, это победа. Мы потеряли только двух людей. В общем-то, победили их. Но я не знаю, что они напали на меня, потому что это вообще глупость полная. А, так, что там? Инструменты здесь купить и в Смоленске продать. Опа, понятно. Растительное масло здесь и в Пскове. Но я думаю, в Смоленск пойдут тогда с, с, с инструментами. Давайте растительное масло я тоже заберу. И поехали в Смоленск тогда. Где у нас Смоленск? Смоленск, Смоленск, Смоленск. У нас вот здесь. Ну, и далековато, конечно, но ничего, поедем, значит, туда. Потому что там более выгодно. В Полоск можно заехать было бы еще. так -с. Разным товаром продажи. Ну, здесь порох. Есть возможность попродавать немного. Инструменты я, пожалуй, тогда сберегу все-таки до следующего города. Который нам рекомендовали как главный вообще. Так, здесь также порох уходит. Еще порох уйдет у нас. Так, ну инструменты... Нет, инструменты я продавать не буду. Я хотел шерстяную, может быть, одежду, но хотя тоже не очень хорошо. Так, ладно, что у вас вообще за товары? Ну, тут товаров-то особо-то и нет, блин, можно сказать. Вяльное мясо только, копченая рыбка и все. Возьмем рыбку тогда и все, поехали вперед. Но все равно даже и никого нету. Смоленск он уже перед нами прям. Практически. Смоленск. Вот он, Смоленск. Большой, большущий Смоленск. Я уже ладно, с ума схожу. Так, я хотел что тут продать-то? Инструменты, по-моему. Да, инструменты здесь продаем. Продаем также. Подождите-ка, а зачем я продал-то? Верховая лошадь нормальная есть. У меня это чахлая. Надо хотя бы выбросить, нахрен. Так, полотно еще здесь пойдет. Шерстяная одежда тоже идет. Все, короче, нехорошо пошло. Пивко. Ну, пивко как-то нет, не сильно. Так, это продаем. Растительное масло тоже продаем. Да, заплати сколько есть. Так, узнаем местные цены, кстати. Если купить здесь тюкельная продать в и меха в Сичи пойдет хорошо. Так, меха в Сичи. Ну, давайте купим, ладно, меха. Так, еще что у нас? Шерстная еще одежда. Ой, блин, тут у него уже нифига нету снова взврата. А, вам нужно заплатить. А, я попутал, блин. Давай продаем тогда. Это тоже продаем. Так, шерстяная одежда. Шелк, сырец еще вы получите. Да, заплати сколько есть. Так угу. Ну, копченую рыбку можно было продать Какие еще товары есть? Вино, водка Шерсть, кстати, в большом количестве Причем довольно дешевое. О, вяленое мясо очень дешевое Просто закупаюсь вяленым мясом Так, отлично Вяленым мясом мы закупились Также тут у нас есть пиво Есть порох еще ну, короче, все прекрасно. Так, у нас есть тут еще командующий, Борис Пушкин. иди сюда. О, боя... бояриня Марфа. Что я могу для тебя сделать? Ну, ладно, у меня со всеми отношения хорошие. Так, Борис Пушкин, здравствуй. Что тебя опоздаем? Ничего нету, ну тогда до свидания. Поехали в сторону Сечи, по-моему, да? Сечь нам было написано, надо съездить. А Сеч-то где? Кстати, вот я не зря... Увез деньги как раз вовремя, то ли в Курсоне, да, то ли в Черкас у меня было, были деньги. И как раз уже эти все города, они позахватывали, и там бы сейчас была бы полная жопа у меня, если бы я оставался в тех землях. Ну, точнее, оставал, оставлял бы свои деньги, они бы там уже были бы все полностью аннигилированы, их бы уже не осталось бы. Так, а тут, кстати, очень много командующих, блин, наших русских. Надо с ними поболтать, но, блин, тут поболтать не получится, тут война идет в полную мощь. Тут просто постоянно кто-то бьется, поэтому я не знаю, тут даже, наверное, поговорить не получится. Так, я в Сеч приехал. Наведался к вам. Вот вам Миха. Так, Михаев, правда, пошли по хорошей цене. Тут еще и порох есть. О. Порох я люблю. Порох я нюхать обожаю. Так, -с. Инструменты еще. Ну, короче, все классно. Все классно пошло у вас. Я смотрю, давай-ка узнаем здешние цены. Ну-ка, есть какие-нибудь цены хорошие? Изделие из кожи в Москве, краска вильно пойдет нормально. Инструмент вазакали, кстати. Не знал. Инструмент вазакали, оказывается, хорошую цену имеет. Так, ну давайте-то я верну себе этот инструмент. И краски возьму. Так, ну и погнали тогда на север. Точнее, еще южнее. Пока что в казе Кермен заглянул. Может быть, тут цены будут нормальные в некоторые товары. Но что-то нет. Тут все как-то так себе. Хотя вот на инструменты. Ну я не знаю, они могут быть еще дороже, что ли, серьезно. Насколько они там дороже-то будут. Ладно, я продам здесь два инструмента. Изделие из кожи. Порох возьму. У вас. И все. Поехали дальше. В перекопе, что у нас? В перекопе, в общем-то, ни черта нету. Можно разве что порох здесь отдать. Так. Эм. Ну да, даем побольше пороха. У нас еще остается вяленое мясо. Так. -с. Ну и все, пока, конечно, больше продавать я ничего не стану. Хватит здесь продажи заниматься. Кстати, хлеб здесь очень дорогой, можно сейчас в Черкасске закупиться, будет вернуться потом, продать хлеб. Так, поехали, поехали, поехали. Черкаск, вот он. И тут, как обычно, да, хлеба очень много. Очень много можно его попродавать. Правда, здесь дешевый, но дорогое веленое мясо. Ну, точнее, как дорогое, но, конечно, не очень-то и дорогое на самом деле. Нормальная цена, короче, скажем, приемлемая. Опа, тут еще есть порох. Забираем порох. Так, узнать здешние цены. Давайте узнаем их. Разведаем. Так, если купить здесь специи и отвезти их в Чернигов, ну это понятно. В Казикермен аж 182. Офигеть. Пенька в Азакале. Нет, пенька в Казикермене. Козе кремени получает спинника, и железо пойдет по хорошей цене. А в Азак-Кале пойдет по хорошей цене краска. Так, ну сейчас я вернусь еще. Сейчас я еще вернусь. Я собираюсь съездить сначала. Давайте тогда э, в Азак-Кале что-нибудь продам там. Так, я продам здесь, получается, краски. Давайте. И что еще продать-то? Вяленое мясо. Вот, вяленое мясо я продам, частично плюс муку, наверное. Тоже можно отдать. Ну и все. Хлеб я продам, я сам знаю, где. У вас что есть в размен? У вас есть пенька. У вас есть, соответственно, еще и вино. Но вино очень дорогое. Шелк сырец. Вот специи можно взять в них. Да, специи можно по хорошей цене где-нибудь сбыть. Ну и возвращаемся в Черкасск. У меня, конечно, место не сильно много освободилось после продаж. Но я возьму сколько смогу железа и поехали в сторону. В сторону Перекопа, да, туда вот. Те земли. Казикермен. Бахчисарай. Вот Казикермен, кстати, уже прям видно его. Едем в него. Так, что у нас тут? Ох, сколько пенька стоит. Просто жесть какая-то. Пенька здесь просто дороже некуда. Однако, ну нет, еще можно железо здесь отдать. Да, как нам и говорили. Отдаем здесь еще и железо. А вот хлеб тут... А, ну да, хлеб я смотрю, то в другом городе вообще тут порох есть еще. Есть еще изделия из кожи. Фух, ну едем тогда давайте в перекоп. Ну ладно, я на этом думаю, пора бы закончить серию. Потому что уже и так я очень долго торгуюсь здесь езжу. Надеюсь, она вам понравилась эта серия. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Веном. Всем пока. Удачи!